Некоторые пояснения. Люди издавна мечтали о быстрых деньгах. Но идея совсем не нова и появилась задолго до появления интернета. Многие народы в своих сказках и преданиях рассказывали о волшебных шкатулках. Работают они очень просто. Надо денег. Открой крышку волшебной шкатулки и возьми несколько золотых монет. Иди и немедленно трать. Закончатся монеты, приходи снова... Снова открывай крышку шкатулки, и на дне шкатулки опять найдешь несколько золотых монет. У русского народа есть много сказок о волшебной скатерти-самобранке. Стоит только постелить ее на пустой стол, как немедленно на нем появляются самые изысканные блюда в несметных количествах. Затевай пир на весь мир. Трудолюбивый и пунктуальный немецкий народ также имеет не одну сказку, герои которой обладают с помощью волшебного горшочка который сам варит вкуснейшую кашу. Стоит его только попросить об этом, и спустя некоторое время в пустом горшочке забулькает вкуснейшая каша. До сих пор живы в сказках эти идеи – получить что-то за почти никакие заслуги или действия. Долгое время считалось, что сказки – это чистый народный фольклор или литературные произведения, передающиеся в веках и ничего более. Однако все оказалось далеко не так просто. Волшебное, таинственное, мистическое начало в сказках, завораживающее и притягивающее к себе почти каждого, имеет четкое научное обоснование. Мифы, сказки и фундаментальная физика Чтобы понять, какое отношение имеют к нашей теме мифы, сказки и народные предания, придется сделать небольшой экскурс в область современных научных исследований фундаментальной физики. Последними исследованиями русских физиков академика Акимова и академика Шилова установлено, что наше мироздание имеет семь уровней реальности, пять из которых нам очень хорошо знакомы и с которыми мы сталкиваемся буквально ежедневно. Первый уровень реальности – твердые тела, например, горы, почва и так далее. Второй уровень реальности – жидкие тела, реки, озера, моря, океаны. Третий уровень реальности – газы, например, атмосфера нашей планеты. Четвертый уровень реальности – плазма, например, в газосветной рекламе. Пятый уровень реальности – вакуум, например, межзвездное пространство. В классической физике эти уровни реальности называются агрегатными состояниями вещества. Шестой уровень реальности. Что касается шестого уровня реальности, представляющего для нас в рамках нашей темы наибольший интерес, то он представлен так называемыми информационными микровихрями и обладает с точки зрения человека совершенно уникальными свойствами. Например, на шестом уровне реальности нет времени, то есть там царит вечность. Там нет энергии и в каждой точке пространства – как в голограмме хранятся в свернутом виде полная информация о всех нижележащих уровнях реальности с первого по пятый. Любое действие на шестом уровне реальности мгновенно распространяется в любую точку Вселенной. Но самое интересное состоит, наверное, в том, что весь шестой уровень представлен мыслящей информационной материей, мыслительные процессы которой воплощаются в форме видимой нами Вселенной. Как вследствие бесконечных и вечных мыслительных процессов, идущих на шестом уровне реальности, появляются галактики, звезды, планеты и жизнь на них, включая и нас с вами. Как оказалось, существует не только нисходящее движение шестого уровня на хорошо известные нам пять уровней реальности, но и встречный поток, который управляет мыслью, представлениями. Причем не только человека, но и фактически любого существа или материального образования. Помните о том, что вся материя является мыслящей, какой бы парадоксальной вам не показалась эта мысль. Личной реальностью можно управлять оттуда. Теперь отметим главное, имеются четкие научные основы, которые уже сегодня можно и нужно применять в своей жизни для управления своей личной реальностью в том числе и личной финансовой реальностью. Если вы считаете, что вашей личной реальностью управляют исключительно внешние по отношению к вам обстоятельства, такие как финансовые магнаты, решения правительства, законы, международные отношения, войны, засухи, наводнения, землетрясения и прочие катаклизмы, то вы глубоко ошибаетесь. Да, все это есть в нашей жизни, и более того имеет определенное влияние на вашу жизнь. Но не более того, вы только сейчас узнаете о настоящем, истинном источнике влияния на вашу реальность. Этим источником являетесь именно вы сами, ваше мышление и самое главное – ваше мироощущение. Если сейчас, читая эти строки, ваше сознание протестует и говорит вам, что все, что вы читаете, является полной ерундой и никакого отношения к вашей реальной жизни не имеет, а вы с этим соглашаетесь – то это просто означает, что у вас еще нет другого личного опыта. Вот если бы он у вас был, то вздумай ваше сознание заявить «чушь все это», вы бы мгновенно поставили его на место, приказав «помолчи пока сам, помолчи пока сам тебя не спрошу». Почему бы, не откладывая в долгий ящик, немедленно не приступить к приобретению личного опыта по управлению собственной судьбой, естественно и финансовой ее частью тоже? Приступим непременно и очень даже скоро. Седьмой уровень реальности. Пора рассказать и о седьмом уровне реальности, чтобы у вас сложилась полная картина мироздания, какой она видится из современного здания фундаментальной физики. Так вот, седьмой уровень реальности представляет собой сверхплотное, нумерованное пространство, по отношению к которому видимая нами часть Вселенной значительно разреженнее, не только наша атмосфера, но даже и вакуума. А он в нашем обыденном понятии уж точно представляет собой полную пустоту, в которой на один кубический метр встречается не более одного-двух атомов или элементарных частиц. Так вот, плотность материи на седьмом уровне реальности в 10, в 95 степени больше плотности воды. Умом человека представить такую сверхплотную материю практически невозможно но именно она является по представлениям фундаментальных физиков, академиков Акимова и Шилова место обитанием Абсолюта, Бога, высших сил. Выберите любое название, которое вам нравится. Информация со сверхплотного седьмого уровня спускается на вечный шестой информационный уровень реальности, а затем на хорошо известные нам пять уровней реальности – вот теперь у вас есть весьма полная картина современного мироздания глазами фундаментальных физиков. Что касается человека и нас с вами, естественно, тоже, то мы в полной мере содержим в себе все шесть уровней реальности, соприкасаясь с самым непосредственным образом с седьмым уровнем реальности. Ваш личный контакт с шестым уровнем реальности. На неосознанном уровне у человечества всегда существовал и сейчас существует полноценный контакт с шестым уровнем реальности – информационной вселенной. С помощью осознанных контактов любой человек, находящийся в ясном уме и твердой памяти, может управлять практически любым обстоятельством своей личной реальности. Вот это и есть, наверное, самое главное прикладное значение исследований в области фундаментальной физики – которые мы с вами можем немедленно взять на вооружение, разумеется, соединив его с новейшими достижениями в области физиологии человека и прикладной психологии. Оказывается, человек имеет специальный мощный инструмент для связи с шестым уровнем реальности. Это правое полушарие его головного мозга, которое по представлениям современных физиологов отмечает, отвечает за работу эмоциональной сферы человека – его представлений, фантазий и, наконец, подсознания. Именно подсознание человека в любое мгновение жизни человека, независимо от того, спит он или бодрствует, непрерывно взаимодействует с шестым уровнем реальности, по сути и по факту являясь полноценной частью самого шестого уровня. Представляете? В вашем организме постоянно функционирует декодер сигналов из шестого уровня реальности, которые действуют в вашем подсознании. «А можно ли вывести эти сигналы в наше сознание?» – спросите вы. «Да, можно. И не только вывести на уровень сознания, но и программировать свое личное будущее». Особо должны вас предупредить, что шестой уровень мироздания настолько могуч, что он выполнит любое ваше желание в отношении вас лично, как хорошее, так и плохое, с вашей точки зрения» шестой уровень реальности как великий джин просто исполняет любое ваше желание причем в первую очередь неосознанно подсознательное и только потом осознанно в этом суть и постарайтесь ее твердо усвоить шестой уровень реальности открыт в 1910 году самыми добрыми словами хочется вспомнить у олыце еще в 1910 году написавшего замечательную книгу «Наука стать богатым», в которой он предвосхитил современные открытия фундаментальной физики, а по сути сам независимо открыл шестой уровень реальности, назвав его бесформенной мыслящей материей и описал все основные свойства этого уровня, имеющие непосредственное отношение к получению богатства. Эта книга вновь стала достоянием мировой общественности благодаря Ребекке Файн взявший на себя труд по ее адаптации к современному стилю речи. Это мощное пошаговое руководство изменит к лучшему все ваши представления о возможностях по изменению личной финансовой реальности. Нам искренне жаль, что большинство современных авторов с успехом использующих многие из ключевых моментов технологии Уолласа Уоттлза даже ни разу не упомянули его имя. Мы искренне надеемся, что вы, прочитав эту замечательную книгу, еще не раз в своей жизни с благодарностью произнесете имя Уоллеса Уоттлса. Почему мы так настойчиво и весьма долго рассказываем вам о научных достижениях в области фундаментальной физики, физиологии и прикладной психологии человека? Исключительно из-за того, что мозг современного делового человека способен адекватно воспринимать только то, что доказано современной наукой. И только к таким фактам, доказанным серьезной наукой, у него имеется действительно серьезное отношение. Мы надеемся на ваше самое серьезное отношение к вышеизложенной научной информации, которая самым верным и непосредственным образом в состоянии изменить вашу личную реальность, разумеется, и финансовую тоже.